о работе диалога, да, мы основали эту общественную организацию а, на базе а, КФУ, ресурсного центра, вот, мы работаем на общественных началах, а, работаем с лицами, которые от, от бывшего наказания за экстремистские статьи и еще с лицами, которые, как бы, сейчас, являются местах лишения свободы и с их родственниками в нашу деятельность входит это индивидуальное консультирование юридическое консультирование проведение курсов повышения квалификации работа в социальных сетях ну, вот здесь все написано да у нас есть учебные пособия фильмы ролики и всевозможные материалы кому будет интересно можно будет с ними ознакомиться да, что происходит с личностью, когда он попадает в деструктивный культ? И могу сказать на своем личном опыте, потому что я сама была членом одной из этой групп, которая в Российской Федерации запрещена на протяжении более 10 лет. Была одной из активных участниц. И когда я вышла из этой деструктивной группы, я поняла, что есть возможность помочь таким же людям, как, как я, понять, в чем все-таки они ошибались, в чем они заблуждались, и все-таки взглянуть на мир другими глазами. Другими глазами я скажу буквально, потому что свое ощущение могу сказать, что, что, например, как я видела мир, когда была в деструктивной группе. Мир реально был черно-белый. Ну, красок вообще не было. Были только те, которые поддерживают группировку. Да? Я уж название сейчас говорить не буду, да, но это не важно. Да? Я сейчас поняла, что это все группировки, они имеют один и тот же типаж, одни и те же механизмы. И когда я прошла определенный этап реабилитации, мир вообще стал цветным. Вы даже не представляете, ну, каково это состояние видеть мир в двух красках, да, и видеть мир вообще, ну, в цвете. Но это необразно даже. Кому интересно, могу как бы, ну, более подробно уже лично, как бы поделиться этим всем опытом, да, кому интересно, кому это важно, просто сегодня в рамках мы времени как бы не так много, чтобы это все вот так красочно рассказывать. Но по крайней мере все, что сегодня говорила Ольга Сергеевна, да, как бы под, с каждым ее там, утверждением, исследованием, да, можно подписаться реально. Вот, люди проходят именно вот эти все этапы, да, с людьми происходит все, что, о чем она говорила. Вот. Первый этап, я это разделила этап расположения. И здесь в картинках как бы, можно немножко как бы ярко посмотреть, что да, обязательно вербовщик да, он будет располагать личность. Это могут быть разные способы, да? нет механизма одного, там. могут быть и подарки, могут и помочь в чем-то, да? даже материально, советом, как-то в семье что-то там, не знаю, советом, там, не знаю там, пойти там, на, помочь, например, накрыть стол даже элементарно, да, там, попробовать найти работу, сказать, что давайте с нами поживем, да, если тебе, например, студенту негде жить. Отвечать на очень сложные вопросы, да, можно сказать, наводить его на эти вопросы. Да, в чем смысл жизни? Как ты думаешь, где справедливость? Там, да, где истина? Где заблуждение? Да, на эти очень интересные, глобальные вопросы. Да, и вот, вот это цепляет. И обычно эта личность, она харизматична. Да, чего вот обычно не хватает нашим духовным лидерам. Да. Это харизматичность, это любовь, да, как тоже сегодня говорили, да, это принятие людей такими, какие они есть. А, вот этого не хватает нам немножко, да, есть оценка, там, почему ты зашел там босиком, почему ты разговариваешь на русском, и все там подобное, и все, идут блоки, естественно, люди пришли в какое-то там учреждение, да, и их встречают такой критикой, но не каждый, да, захочет дальше продолжать там, и, естественно, его могут там встретить человек, который говорит, да-да, они тебя не понимают, вот я тебя пойму, давай, я тебя услышу. И в нашем мире, на самом деле, мы очень одиноки, и таких людей, ну, очень мало, которые готовы тебя часами сесть слушать, и при этом еще тебе давать советы, да, получается, они хотят решить твои проблемы, и причем это делают они, да, как бы, изначально хочу такую черту там, да, такое подвести, да, что не нужно делить мир на экстремистов, террористов и нормальных людей, да, это получается ну, мы ничем не отличаемся, да эти все люди, которые попали в эти группировки и продолжают там быть по крайней мере, по моему опыту, да как вот мы сейчас работаем с этими людьми это все искренние люди, которые чего-то хотят хорошего, ни один террорист не скажет я хочу плохого, да, он хочет и первоначально себе чего-то хорошего, да, и людям. Кто-то думает, что через войну он будет, там, мир во всем мире будет, там, да, кто-то думает, там, через какие-то, там, какой-то призыв делая, да, жертвую собой, семьей, он, как бы, хочет, чтобы люди пришли, там, к ислам, да, ну, они вот чего-то хотят, да, ну, чего-то высокого, да, и вот просто немножко, ну, как бы, ушли, и, как... Экстремизм это а, любое проявление идеи в крайней форме. Да? Там все мужики такие, там все женщины такие. Там все. Здесь то же самое. Просто они приняли крайнюю как бы, форму какой-то идеи. Вот. Этап расположения, да, и в этапе расположения обычно, по крайней мере, могу сказать по той группировке, в которой я была, вот, почему я здесь выбрала именно вот эти понятия, а это да, туда входит именно про понятие про Аллаха, про Книгу, про Посланников, да, про Судный день, ну и все, что вот входит в основу вообще мировоззрения мусульманина. Почему это важно? Потому что это... они лепят личность такую, какую им нужно. Да, если... ну вот, вот в среднем, да, вот этот этап формирования, вот этой акыды занимает где-то год, наверное. Да? С этим человеком работают приблизительно год, ему объясняют эти все основы. Вот, и этот человек в результате получается таким, что Ну, вот здесь, да, пример, что Аллах требует только с тебя, чтобы ты восстановил там некий халифат, да? и суживается вообще ислам. И Аллах только к вопросу халифата Если взять в традиционном исламе, да, то тут вообще границ нет да? Если посмотреть на посланника, здесь то же самое да? Только пример в том, как он восстанавливал халифат ну, Буквально, да Если взять в традиционную религию, там тоже нет вообще границ да? какую, какую как бы сферу хочешь изучать эту тему, можно изучать Куран тоже самое, да, сводится к тому, что там только написаны законы, и которые нужно стремиться притворять, и их только можно притворять, когда будет халифат. Что-то связано с поклонением, да, с там изучением Курана, размышления над Кураном, да, это вообще все. Ну да, да, говорит, это все нужно, но это все потом. И судный день, опять-таки, да, ты будешь спросом за то, что что-то сделал, для того, чтобы исполняли законы Аллаха, да, а здесь то же самое ты усовершенствуешь. И здесь очень большая как бы, такой показатель, да, секта она лезет между отношениями тебя и Аллахом. Вот ни в коем случае нельзя, чтобы человек лез в эти отношения, другой человек, чужой человек. Да? И Одним из признаков, да, когда тот человек, который начинает как бы, вербовать, есть, есть такие проявления, что он лезет именно в эти темы и дает какие-то установки. Да, это является одним из первых признаков, да, что человек хочет залезть само самосокровенное. К сожалению, если человек вот так сформируется, да, а это вот не один человек и не два, в течение года они работают, к сожалению, не, не с одним человеком, да, и формируются личности. Все, это готовая личность, с нужно сказать, иди туда, иди сюда, сделай то, сделай другое. Да? Это все происходит на первом этапе, и как бы вы тут психологи, как бы, наверное, понимаете, о чем вообще речь, да, просто образно могу сказать, для меня, это, по крайней мере, это ярко, если мы сейчас это можем, ну, я вам задам вопрос, что вы видите, да? вы можете сказать, вы видите доску там, да, вы видите точку, вы видите свет в конце туннеля, там, видите там космос, да, и какая-то звезда, ну, все что угодно можно сказать, да, сектант ему скажет, ты видишь точку? И он будет видеть только эту точку, и он будет думать, что здесь нарисован только точка, и ничего другого тут нет. Вот. Суженность мышления, да, это вот яркий пример, что происходит с личностью, когда его вербуют, когда у него происходит сознание. <как> вот. Как все-таки отличить вербовщика от настоящей поддержки? Это уже связано с психологией, да? Тут все-таки... Можно различить, что вербовщику на самом деле все равно, что для тебя важно. И по себе могу сказать все какие-то, например, идеи, цели, да, потому что я где-то мне было 18-19 лет, где-то ну, 20 лет, да, у меня были свои мечты, свои перспективы, свои какие-то планы в жизнь. Да. Ну, они вначале, может быть, как-то учитывались для расположения, но в итоге, да ничего такого реализовать вообще как бы, не получилось. Вербовщик рассматривает только как ну, адепта, да, нового, как нового человека, которому он, которого он приведет в группу. Да. Он его не рассматривает как личность, он его не, не любит, да, как вот тоже рассказывали, да. он просто его как батарейку рассматривает, которая будет помогать в дальнейшем развивать эту группу. все. И у них, на самом деле, ну, как стеклянные глаза, да они видят мир только так, кто бы, кто бы подойдет, да? кого бы можно будет привлечь. Вот. И индивидуальные характеристики лично-ценные, желания незначимы, да? это все полностью замещается. Если человек был, например, каким-то добрым, отзывчивым, да, то здесь формируются… Они как… Знаете, они как инкубаторные, да, у всех одинаковое мышление, да? они одинаково думают, одинаково смотрят на мир, и думают вот, ну, однообразно, и поэтому здесь вот это все стирается. И здесь яркий пример покажу, да, все, все наверное, известные, Но ну, если неизвестные, то в Казани достаточно популярный, вот, Ади Ой, к сожалению, он получил больше 19 лет, э -э -э, нет, не убийства. Больше 19 лет строгого, по-моему, режима. Вот сейчас он ждет операционного рассмотрения своего приговора. Но ну, по крайней мере, я знаю эту семью, я знаю детей. Детей знакомых, с женой знакома, да, с ним знакома. Вот. У этого человека... Ну, это один из примеров, да, их много. Да, но просто он яркий, он очень талантливый музыкант. Конечно, в исламе это немножко... Ну, как бы есть разные мнения, да? но, по крайней мере, этот человек, мы сейчас не об этом да? этот человек, он, у него были свои планы, да? он создал свою группу, у него четверо детей, он построил дом, у него были мечты, у него были перспективы. Вот. Но, к сожалению, сейчас все, на 19 лет он... И причем на последнем условия на суде, кто знает вообще практику судебного процесса, то последнее слово это уже в конце судебного процесса, когда все доказательства уже оглашены, когда при, при, ну, прокурор запрашивает тебе срок, и вот на последнем условии этот человек все равно продолжал придерживать свои идеи, да, всем дал клятву своему Амиру и готов был идти до конца, думая, что его Амир когда-нибудь спасет. Они очень сильно надеются на то, что будет халифат, и их спасут и, может быть, освободят как военнопленных или еще что-то. Но ну, у них есть вот какое-то представление такое, да, облачно, что вот их группировка, она ни в коем случае их не оставит, а это вот чисто вот такое испытание. И знаменитая ситуация с мечетью, да, опять-таки это вот бывшая мечеть Алихлас на декабристов, да, сейчас там построили новую мечеть, но опять-таки прихожане этой мечети тоже большинство было из них э, приверженцы этой группировки. И в результате получилось так, что пришлось перестроить мечеть. Э, ну, они использовали, грубо говоря, мечеть в своих интересах. Э, это вот первый этап, да, когда человек располагает, когда формируют у него определенное мышление. Второй этап уже происходит, человеку дают какие-то там возможность реализовать уже себя, да, его зовут на какие-то встречи, да, и тут происходит формирование его именно мира на две категории, да, бинарное деление, да, вам всем наверное известно, да? человек человек учит делить мир на своих и чужих, белое-черное, хорошо-плохо, других категорий нет. Вот, есть четкие инструкции, как отличить своих от чужих, да? они на самом деле очень простые, кто смотрит в сторону этой группировки свои, кто вообще поддерживает, и в этой группировке вообще супер, кто хоть как-то критикует эту группировку и не в этой группировке, все, они уже заблудшие, они уже в аду, они никогда не попадут в рай, они, к сожалению, очень такие, типа, в убытке. Отсутствие критичного мышления. И вот я недавно узнала очень хороший способ для родственников, да, как узнать, что попал этот человек в именно деструктивную группу или нет. Можно у него спросить, скажи три, три качества в своем лидере, да, которые тебе не нравятся. Если человек говорит, он идеальный, и на самом деле я сейчас вспоминаю, да, Скажи мне этот вопрос вот, ну, несколько лет тому назад что это вообще это идеальная личность, у которой... таких людей не бывает. И еще очень большая опасность, я считаю, да, это воспитывают подчинение своим лидерам. Это просто колоссальная вообще, не знаю, как категория, да, людей, которые ну, готовы всем своим имуществом, всем, всем своим, вот то, что имеют, да, всем пожертвуют ради того, чтобы угодить своим лидерам. Это начиная от семьи, заканчивая карьерой, деньгами и всем, чем хочет. Да. Есть опыт, что люди по советам лидера разводились вообще, да, детей оставляли с да, или выходили на какие-нибудь акции, после которых их сажали на длительные срока, да, или разрывали какие-то родственные отношения, или наоборот женились, или выходить замуж за тех, кто им в принципе не нравится, но им Амир сказал, дитя это будет лучше, давай вот создай семью. И вот эти группировки они влезают даже в эти семейные отношения. Ну, грубо говоря, они вот все, что хотят, то и делают с личностью. Это второй этап. Они формируют, воспитывают это все, этот человек становится таким хорошим солдатом. Третий этап да, у человека вообще уничтожается все, все человеческое, да, для него все безразлично, он без чувств. Опять-таки, да, Ольга Сергеевна об этом говорила, что безразличие, да, вот, ну, уничтожение вот это, равнодушия это очень, мне кажется, очень опасно. И да, по себе тоже могу сказать, в секте вообще не приветствовалось какие-либо чувства. Да, Что-то происходит с тобой, какая-то там беда, все, терпи, радость, не радуйся, ты еще не знаешь, что, ну вот все, вот, ты как, как робот, да, вообще чувств нет. И даже сейчас вот мы работаем семьями, и я иногда захожу на странички жен э, арестованных, да, и я вижу, что у них ну, нет там вот то, что реально муж это как бы твоя половинка, да, у них нет такого, что она скучает сильно, да, переживает. Все, это судьба от Аллаха, ничего страшного, есть еще хуже, там, все, вот как, как солдат, да, вот, это и пример, это вот проявление борьбы с исламом в России, там, все, да, все, вот, такое бесчувственное состояние. Ну, сейчас, вообще, для чего я разделила эти три, на три категории, по своему опыту могу сказать, что вывести человека из секты, по моему опыту, да, можно на первом этапе и на третьем. На втором этапе его почему-то сложнее вывести. Почему? Потому что он уже вошел, но не совсем понял, что это такое. На первом этапе человек еще не совсем вовлекся в эту идею, да, ему можно как-то ну, контраргументации да, провернуть эту идею. А на третьем этапе он уже собрал много противоречий. У него уже есть жизненный опыт. Да? Хоть они и пытаются критичное мышление отключить, но ее никуда не отключишь. По-любому есть нестыковки, по-любому есть много таких моментов, которые личности не нравятся. И уже можно, зная какие-то внутренние правила, зная какие-то внутренние моменты, зная психологию, можно уже на третьем этапе человека тоже вывести. Да, у нас есть тоже как бы, результаты хорошие. Мы работаем со следственными, со следственными, да, есть несколько человек, которые на этапе следствия покинули, да, эту группу и на суде раскаялись, да. И есть работа с их женами, да, тоже. Сестры покинули эти ряды и тоже получили как бы именно законодатель с точки зрения реабилитации получили отказную по 205-й статье. Кто юрист, наверное, знает, что у 205-й есть примечание, да, и получили вот отказную возбуждение уголовного дела по этому примечанию. Это тоже, я думаю, достижение, потому что до этого практически вообще такого не было, по-моему, в России. Это вот ну, моя атмосфера, в которой я, например, иногда Работаем мы с родственниками, с родителями, потому что их роль тоже очень важна, потому что мы им объясняем, что произошло с их родственником, почему он туда попал, в чем он заблуждался. Да, это тоже очень помогает, по крайней мере, ну, и понять, что, что в семье произошло. Подходы могут быть разными, да, не обязательно идеологически нужно опровергать, да, можно и психологически, можно просто его услышать, да, можно просто с ним поговорить, можно сказать, что ты понимаешь, да, что, оказывается, с тобой вот, это, вот это произошло. Да, а бывают люди, на самом деле, с идеологической точки зрения немножко приводят в аргументацию, тоже да, появляются в классическом мышлении, как пазлы все собираются. Ну, по себе могу сказать, что у меня, у, со мной появилось критическое смешение, и я задалась вопросом основным. А, Все-таки, что хочет эта группировка здесь в России? И я, когда начинаю этот вопрос задавать руководству, они не начали давать какие-то нелепые ответы, это у меня было подозрение, да, и... Эм, но когда я начала все-таки задавать и дальше вопросы, они мне сказали, ты, походу, начала сомневаться, они меня полностью изолировали, изолировали общение со мной, изолировали общение других членов группировки со мной, да, и до сих пор идет очень жесткая изоляция. Кто вот, мусульмане не знает, даже ну, на Салям нужно давать Салям, они могут себе позволить даже на Салям не ответить. А, вот. Ну, опять-таки, да, еще один из признаков, да, как они относятся к своим бывшим членам. Да, тоже являются одним из хороших признаков, да, что они скажут, что это люди, все, сумасшедшие. К ним нужно подходить. Ну и, кстати, это было очень э, хорошо, по крайней мере, для меня, потому что они дали мне спокойно реабилитироваться, прийти в себя, э, восстановиться, потому что реально происходит. Вообще э, личность сломается, полностью искажается. Мне для того, чтобы себя собрать, понадобилось почти год времени, благодаря вот, да, психологам, да, численность, да, это хамдаля произошло, потому что а, вот эти группировки псевдоисламские, да, к сожалению, они с исламом пересекаются. Да, и в первое время вообще было тяжело понять, что тут из ислама, что тут из секты, это как ну, медик по образованию, да, и могу привести с точки зрения с точки зрения примера, это как рак и глупы, да, чем она опасна? То, что ну, нет границ между органом и раком, да? невозможно четко разграничить хирургу, да, сказать, вот все, я отрезал раку да? они очень сильно переплетаются. И здесь то же самое, невозможно сказать, вот, вот это из ислама, вот это из секты, да, первое время вот очень тяжело было вот разобраться все-таки, что у меня была голове из ислама, а все-таки, что из секты. Ну ладно. Как я как для себя решила, да, как можно все-таки попасть под влияние секты – это четко знать, что ты хочешь, да, во что ты веришь, прийти к этому самому, размышляя самому, да, не допуская туда никого, принятие окружающих, такими, какие они есть, любитель, да, и самому, естественно, развиваться. К сожалению, у нас очень не совсем развита, особенно среди молодежи, да. Но опять-таки я считаю, что если мы будем сами развиваться, то маловероятно, что мы пойдем под влиянием. Но цели экстремизма может уже И поэтому, чтобы они свои цели не достигли, нужно доверять друг другу, нужно уважать друг друга, понимать друг друга. Если жизнь после секта, да, она, естественно, есть, но с вот трудностью, которым мы просто толкнулись, по крайней мере, да, это то, что не, хватит, не хватает именно опытных психологов, которые могли бы знать именно ислам, исламскую психологию, да, и психологию, и ее сопоставить с зная вот эту всю структуричность, которая меняется в секте, потому что ну, реально могу сказать, почва уходит из-под ног. Когда человек разочаровывается, он, он ему даже стоять не чем. Почему? Потому что из-за секты он попал все свои семейные отношения, да? его родители не принимают, он родителей уже постоянно не крест, он их обидел, он с ними поссорился, родственники вообще говорят нечего. Да? кто его не принимает, да, и он остается в подвешенном состоянии, да, и здесь очень важно психологам да, нам помочь ему а, принять все, что с ним было, да, помочь ему восстановиться и набраться смелости, все-таки признать свои какие-то ошибки. Ну, для женщин, я как поняла, это проще, а для мужчин это сложно. И... Вот, кстати, часто те люди, с которыми например, я общаюсь, не выходят из потому что они боятся, им некуда возвращаться. Они говорят, а что, у меня вокруг руки уже не только вот эти сестры. Да? С кем я вообще буду общаться? У меня родители, у меня уже все, отношений нет. Муж у меня в этой группировке, да? ну, вот куда мне идти, они даже думают, что вот, жизнь после как бы, этой группировки не ну, существует. И вот, я думаю, важно, да, это обязательно этого человека поддерживать, да, а, ну, не ставить на нем крест фотосесситант и террорист, да, к сожалению, из-за СМИ в нашем обществе это очень сложно. Обязательно нужно поверить ему, ну, ну, здесь больше касается, наверное, людей, которые могут какой-то... Культуру сыграть в их судьбе, это больше окажается спецслужбам, наверное, да, потому что они решают, человек вообще раскаялся или нет, потому что эта группировка, она запрещена в России, да, и как эти 19 лет ее очень много, и они в основном все связаны именно с, с органами ФСБ принять и помочь. Вот, как бы важно, когда мы реабилитируем этих людей, вот, мне кажется, вот эти все аспекты ключи Потом, опять-таки, я хотела сделать такой акцент на то, что, да, когда мы говорим о профилактике, ни в коем случае не говорить о том, о названиях, опять-таки, не говорить, какие они страшные, какие они там плохие, потому что есть статистика, что вступали в вот эту группировку люди именно из-за этих убуждений. Хазарат, я эту группировку плохо говорю, дай-ка я подойду-ка, посмотрю -ка, в интернете покопаюсь что это такое все-таки? Да? Потому что раз хозяй, ну обычно там молодежи хозяй это те, которые слушают президенту, которые там обязательно слушаются ФСБ, значит, они говорят про каких-то хороших людей. Да? И вот ни в коем случае, я думаю, что нельзя в этом популизации.